Итак, мы продолжаем рассматривать правила построения пюр. Мы подошли к тому, что нам э, нужно определиться с внутренними силовыми факторами. Для этого мы используем, конечно же, метод сечений. То есть, давайте сегодня мы начнем с метода сечений. Напоминаю, что происходит с методом сечений. Например, мы хотим определиться с внутренними силовыми факторами в какой-то точке бруса, ну, например, вот в этой. В точке А. Что мы делаем? Мы применяем метод сечения. Что это за метод? Это метод рассмотрения равновесия не всей конструкции в целом. Напомню, что вся конструкция в целом, что такое? То есть это Условия равновесия. Давайте. То есть условия. Равновесия. Равновесия. Это значит, чтобы тело не двигалось не поступательно, то есть сумма всех сил была равна нулю. И сумма всех моментов тоже была равна нулю. Вот у нас условия равновесия для всего тела целиком. Метод сечений это метод, в котором мы рассматриваем равновесие не всей конструкции, а отдельной ее части мысленно выделенной с помощью мысленно проведенных сечений то есть вот например здесь мы можем выделить любую часть но чаще всего в задачах на брус мы выделяем делим пополам то есть не пополам а на две части например вот здесь мы проводим сечение и рассматриваем равновесие первой части и второй части или второй точнее части в общем-то абсолютно неважно какой из них то есть мы сводим нашу вот эту задачу мы сейчас сводим к равновесию мысленно уже отдельной части 1 например то есть вот здесь в точке а мы провели сечение АА. И рассматриваем, то есть вот здесь силы внешние, которые действовали, они остались, то есть здесь у нас были силы, например, на эту часть они действовали P5, P1, допустим, M2 и M3, P5, там P1, допустим, это пускай будет M2 и M3. Но сейчас, когда мы разрезали, мы видоизменили задачу. Здесь э, суще... вот это тело, мысленно выделенное, оно действует на первое. Соответственно, в точке А, если мы приведем к центру тяжести, например, сечения, систему распределенных здесь внутренних силовых факторов, мы получим систему двух э, из двух векторов в простейшем виде это главный вектор системы сил и главный момент вот мы получили значит это у нас уже силы и моменты которые действуют между частями нашей конструкции то есть это внутренние силовые факторы мы их делим вы знаете согласно традиции вот согласно вот этой введенной системе координат мы делим эти силы на три составляющие то есть f мы делим на составляющую какую на продольную реакцию то есть это составляющая вдоль оси z и на две составляющие qx и qy то есть соответственно вдоль оси x и y поперечные силы соответственно аналогично мы момент делим на момент вот этот вектор момента мы делим на какие составляющие? Вдоль оси Z. Мы называем его крутящим моментом. И два изгибающих момента MX и MY. Это у нас, соответственно, изгибающие моменты. Это крутящий момент. Это у нас поперечная сила. Это у нас продольная сила. Вот на эти четыре вида, физически здесь нам удобно разделить, ну точнее геометрически нам удобно разделить на вот эти четыре силы, продольную, поперечную, крутящую, крутящий момент и изгибающий, то есть на составляющие, которые вот это N и Mk, они лежат на продольной оси, то есть перпендикулярно сечению поперечному, а вот это Q и M, это составляющие, этих внутренних силовых факторов в плоскости поперечного сечения. Ну и здесь мы делим для удобства использования систем координат каждую из этих составляющих Q и M, изгибающие на две составляющие X и Y. То есть вот на эти две оси раскладываем. Итак, что же мы будем иметь в результате этого? В результате этого мы будем иметь следующее. Мы теперь, рассматривая равновесие части 1, то есть условия равновесия первой части. Мы теперь сложим все внешние силы, действующие на первую часть, плюс внутренние, внутренние силовые факторы, то есть силы, которые действуют в сечении А. А во второе уравнение мы сложим все моменты, которые действуют на первую часть плюс внутренние силовые факторы в виде моментов крутящих и изгибающих в точке, извиняюсь, в точке а и вот в эти два уравнения у нас уже вошли что внутренние силовые факторы решая их мы можем определить эти неизвестные и так мы делаем для всех точек в которых нам нужно определиться с в которых нам нужно определиться с внутренними силовыми факторами, например, в точке Б, в точке C и так далее. Мы проводим вот мысленный разрез, заменяем действия от отброшенной части, отсеченной, как говорят, части, в ее значит, внутренними силовыми факторами, реакциями ее. И решаем уравнение равновесия для оставшейся рассматриваемой части. Это у нас и есть метод сечений. Ну, давайте продолжим в следующем фрагменте.